Что ты никогда не получишь от меня, не получишь от меня. Краски сгущаются, небо ломается, ночь. Сказано, сделано, я забываю любовь. Перед тобой меркнет в моих глазах солнце света. Лучше точно не будет, и мне остается писать. My good Решила отрезать все эти мити, Луна, помоги мне, боги спасите Я не хочу верить во все эти сказки Мне так классно Письма, что ты никогда не получишь ответ